Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами Ломонос Петр, опытник с более чем полувековым стажем работы с растениями. Сегодня я поговорю о такой интересной теме, которая как бы вызывает споры между нашими дашниками, огородниками. Это что добавлять при перекопке почвы. Так бы мы все привыкли, по выпалываем все сорняки на градках, перекапываем почву и в таком красивом виде мы ее оставляем на зиму. А почву надо накормить, почву надо накормить, надо дать добавки, чтобы наша почва была плодородной, чтобы культуры росли. Поэтому будет очень правильно, учитывая то, что вы будете высаживать, при перекупке почвы добавить органические удобрения. Значит органика не порынет никому, даже корнеплоды при осеннем внесении органики, они также отзовутся хорошим урожаем и не будут цветистыми, потому что органика за э, ощущение зимне весенний период она у пор она в поч она разложится почве разложится фон Подолбали эти товарищи, слушай, я говорю, ну повесю тмин, они побыли тмин, не станут с забора, вот, а я им сказал, говорю, хлопцы, говорю, пока вас не было, тут коровы не пошли, я говорю, мой тмин везел, И, вот, как вы появились, как коровы жили? я говорю, не знаю, кто его зел, когда вы появились своим стадом туда, он исчез, вот. Ну, в пришли, а у вас чеснока много тут растет. Я говорю, сейчас уберу чеснок. Это ваш коров заснять показать. Для фонов ставлю, что тут и коровы пасутся. Село, одним словом, потому что люди не верят. Органическое вещество, которое добавляем почву, оно будет полезно любой любой культуре. Будут даже то корнеплоды, будь то луковые растения, даже и бобовые будут созывчивые на органики в осеннюю пору. Почему? Органика, заделана в осеннюю пору почву, она минерализуется. Земля теплая, органика минерализуется, и к весне уже тоже навоз или пирогной становится очень доступным для растений. Растения усваивают его, и за счет этого очень хорошо развиваются. Далее такая наша ошибка огородников, наших дачников, что у многих есть на участке проволочники, есть хрущи. И вот просто прикапываем почву, мы никак не боремся с этими вредителями. А уже в осеннюю пору надо изгонять медвежище, Медведку, и другие, медведку, хрущей, пролочка, своего участка. У нас их можно просто отпугнуть. И, и, и, стр... Можно и стравить, конечно, можно отпугнуть. Для того, чтобы стравить, значит, если есть, есть и вредители на вашем участке, мы будем добавлять такие препараты, например, право, правотокс. Добавляем правотокс, такой препарат добавили, гранулки, ну, не по всей почве, где-то, э, ну, через метр, через два, кинули по пару гранулок, э, э, вредители будут наедаться и будут погибать. Ну, есть такой же способ, очень хороший. Если вы Органику, значит, можно воспользоваться и более простым способом. Для этого вам понадобится органика и нашатырный спирт. Нашатырный спирт в концентрации 40 мл на 10 литров воды. Если ложкой мерить, то 2 столовые ложки нашатырного спирта. Как мы будем изгонять наших вредителей, отпугивать? Почему мы будем отпугивать? Потому что даже если они не уйдут с нашего участка, то слыша запах омека, они углубляются в почву. Они углубятся в почву на такую глубину, где-то на 2 метра, что они уже нашим растениям вредить, конечно, не будут. И не будут подрезать там ни луковицы, ни корни наших растений. Копаем траншейку, засыпаем рад органики. Засыпали, засыпали органики, растворяем в воде нашатырный спирт, из лейки проливаем. Следующую засыпаем, опять рад органи... на дно ложим слой органики, положили слой органики, пролили раствором нашатырного спирта, заделали. Ну, очень полезно будет, конечно, добавить при осеяние перекопки почвы минеральное удобрение. Почему добавить минеральное удобрение? Потому что за счет э, дождей, осени, за счет весеннего таяния снега эти удобрения как бы растворятся и равномерно распределятся по всему слою почвы. То есть они сухие, они просто раствором, они распределятся по всему слою почвы и станут более доступны для наших растений. Это раз, и вторых они более равномерно распределятся по почве. Так что, если есть культуры, которые любят известковые почвы, значит полезно, опять же, при осенней почвы добавить известковые материалы. Это может быть долонитка, это может быть известь, это может быть зола. Эти материалы, которые будут внесены в осеннюю пору, они будут всю зиму раскрестят нашу почву. И наша почва станет более плодородной и более ну, привлекательной для наших садовых культур, которые мы будем выращивать которые надо будет обеспечивать потом хор хорошим урожаем. Так что запомнили органика, минеральное удобрение и средства, отпугивающие вредителей. Вот что необходимо добавлять в обязательном порядке при осенней перекопки почвы. Но не забываем, что осенняя перекопка почвы опять же делает э, такой ошибки. Мы вскапываем и почва остается в комьях ни в коем случае почву осенью нельзя разбивать. Почему? Потому что, особенно глинистые почвы, когда остаются в комьях, воздух проникает глубже, и почва становится более рыхлыми. И, соответственно, наши садовые культуры будут развиваться лучше. Если земля в комьях, если мы эту землю поравняем, она просто-напросто заплывает, капилляры забиваются, и наша почва улучшения не получает. Помните об этом. Осенняя перекопка почвы очень желательно на, су... на сулинистых и глинистых почвах. Там можно копать на слой лопаты, на штык лопаты, вернее. Штык лопаты это примерно 20 сантиметров. Почвы пещчаные достаточно на 15 сантиметров. Можно на половину штыка лопаты заделывать органические уровни на более мелкую глубину. Потому что эти почвы более рыхлые, и они в таком вощельном промерзания почвы сильно не нуждаются. Учитывайте эти моменты. И получайте хороший хороший урожай на своем участке до свидания